Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем э, видео я вам хочу показать, как сменить ниточку, например, если вам нужно поменять цвет. Либо, допустим, у вас закончилась ниточка или еще масса вариантов. Вам нужна полосочка или, э, допустим, обвязать каким-то другим цветом, но внутренняя сторона должна быть идеальна, как, например, в шапочках. Для этого я вам сегодня покажу на кружочке. То есть в прямую, если вы прямыми обратными рядами вяжете, меняется точно так же. Смотрите, вот, к примеру, вы дошли э, до конца, так сказать, ряда, и следующий ряд вам нужно провязать уже новым цветом. Для этого при распускаете последний столбик у вас остается на крючке 2 петельки. И завершающую, так сказать, макушку мы делаем уже другим цветом таким образом мы начали вводить другой цвет кончик нового цвета и старого цвета ложите на вязание и продолжаете уже вязать основной ниточкой другого цвета то есть допустим вяжете, к примеру у вас нужно сделать там ну к примеру какие-то прибавки то есть вяжите сначала вот так вот столбики затем делаете прибавление, но ниточка у вас, смотрите, лежит на вязании, то есть вы вводите, вводите крючок под нее, затем зацепляете основную ниточку, у вас между вязанием, между столбиком остаются кончики. И вот так вот продолжаете вязать, допустим, нужные вам столбики и ряды. То есть вы как бы, еще раз покажу, вводите крючок, но у вас крючок под кончиками. Захватываете основную ниточку и довязываете столбик. Таким образом вы ввели новый цвет и уже продолжаете новым цветом. Убираете ниточки, либо обрезаете вот эти, если они вам не нужны. И вяжете следующий, так сказать, ряд уже новым цветом. То есть этот довязываете и следующий. Я вам сейчас довяжу этот ряд, чтобы показать, как снова поменять, так сказать, на другой цвет ниточку. Вот я довязала ряд. Допустим, вам нужно снова поменять ниточку. Последний столбик прираспускаете, то есть верхушку с него снимаете. У вас на крючке, так сказать, полустолбик. Вот, не вы берете ниточку другого цвета и снова делаете вершину уже другим цветом. Подтягиваете предыдущий цвет и снова ложите на вязание. Следующий, так сказать, столбик уже продолжаете другим цветом. Вот, провязали один столбик без накида и продолжаете также вязать. Смотрите, когда вы вяжете, кончики снова ложите на вязание. Вводите крючок в следующую петелечку под, так сказать, под остатки ниточек. Захватываете ниточку, довязываете, так сказать, уже обычным способом э, столбик. У вас получается постепенно ввязываются кончики и продолжаете ниточку, так сказать, ввязывать в столбик, при этом Вводите сначала крючок под ниточку, а затем захватываете ниточку основного цвета. Так буквально достаточно сделать 2-3 столбика. Для ниточки это уже, так сказать, достаточно вязано. Теперь эти кончики снова обрезаете, они вам не нужны. И продолжаете вязать уже то есть обычным способом, но другим цветом. И уже вяжете то, что вам нужно. Допустим, снова надо поменять цвет через ряд. Значит,. Снова довязываете, вершину делаете уже другим цветом. И таким образом я вам сейчас покажу, у нас переход практически его не видно. Вот, я довяжу сейчас кружочек свой. И покажу вам, какой переход у нас получился. Я довязала до конца ряд. Как вы видите, переход заметно, но... Более или менее, так сказать, он красивенький и ровненький. Этот стык можно сделать с задней части, то есть он у вас будет, если, к примеру, это шапочка-макушка, то он у вас будет сзади. И, как вы видите, изнаночная сторона получается идеально красивой, уже ввязанной, то есть кончики прятать не нужно. И такой вариант очень хорошо подходит для э, смены, так сказать, ниточки без узелка. Я надеюсь, что вам понравилось, все осталось понятно, задавайте вопросы в комментариях, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пока-пока!